Привет! Сегодня будем делать подтягивания классические, 5 подходов, между ними отдых 2 минуты и отжимания на брусьях, классические 5 подходов и отдых 2 минуты. Также чуть-чуть балансинг, уголок, вот, и еще младшее поколение что-нибудь сегодня покажет. Кирилл покажет там бочечку, правильно? Угу. Кирилл покажет бочечку, а, а Илья сегодня покажет, может, топорик или гробик после перелома. Да. Попробую, после двух да. переломов, да? да. Приветствуется все-таки после перелома. Баба. Я хочу... Я... Все, всем пока. Ставьте лайки. Кому понравилось, смотрите, пишите в комментариях. До следующих встреч. Пока. Пока. Пока. И ты, я говорю, пока. пока.